Всем привет, мы снова в Нескучном саду, 31 декабря, активно треним уже подтягивания. Уже сделали сейчас сотни отжиманий, еще несколько сотен впереди, пока мы ждем пиццу. Пиццу? Всех с наступающим. Всех, да, с наступающим. Точняк, что-нибудь еще хочешь пожелать народу, кто смотрит? Здоровья, успехов в тренировке, будьте Да. Занимайтесь воркаутом. Я надеюсь, что этот год у вас был очень продуктивно. Вот сейчас Он Саня может что-нибудь пожелать. Сань, что-нибудь скажешь людям? Да. Отлично. Вот, вы слышали, все сами. <реклама> Еще люди продолжают подходить. нас становится <реклама> все больше и больше. Привет. И это здорово. Что я хотел вам сказать? Что я хотел вам сказать? На сайте можете найти мое новогоднее поздравление на главной странице. Я там написал всё, чем запомнился этот год. Основные какие-то вещи по проектам, по сайту. Вот. Вообще, я не то, чтобы очень люблю подводить какие-то итоги промежуточные, потому что впереди еще много всего, что предстоит нам сделать. Поэтому, что я хочу вам сказать. Сегодня последний день уходящего года, а завтра начнется Новый год. И у вас будет ровно 365 дней на то. 5, чтобы достичь 6, результатов, которые вы 7, хотите. Поэтому из этих 345 дней 9 будут как бы днями отдыха. И это даст вам достаточно времени для того, чтобы подумать, чего вы хотите добиться от этой жизни, от ближайшего года. Так что я советую вам не терять их впустую, не растрачивать их на всякие празднества, а провести с пользой. Отдохнуть, набраться сил и подготовиться к движению вперед потому что следующий год будет не менее простым не более простым в общем непростым простым он будет вот такие вот дела может быть еще что-нибудь позаписываю сегодня все-таки последний день 100 дневки и блин 100 дней назад каждый из нас кто смотрит это видео дал себе обещание дойти до конца и вот мы уже дошли — Режим тюленчика. — Видите? — Давай, У давай. — режим тюленчика. Режим тюленчика? <рес> — У него режим тюленчика. <рес> — Режим тюленчика. Мы расскажем вам в одном из будущих видео Патриотов, что такое режим тюленчика и что такое мышечный тюлень. <рес> — мы уже, мы уже мы все узнать. Не, ну мы так, мельком, мельком. А сейчас... В общем, блин, 100 дней, 100 тренировок, 100 образовательных постов. Мы дали вам всю необходимую информацию для того, чтобы вы дальше могли двигаться самостоятельно. Мы дали вам все ответы и все ключи. Все, что мы могли сделать с Олегом, мы сделали. Дальше все зависит от вас, от того, как вы будете тренироваться, как вы будете внимательно относиться к своему рациону, к своему режиму дня, будет зависеть ваш прогресс. Но первое, с чего все начинается, с постановки целей. Вы должны четко понять, чего вы хотите добиться. Если вы этого не знаете, то вы и не добьетесь ничего. Вот такое вот оптимистичный, такое вот оптимистичное заявление. Поэтому определитесь с целями и начните к ним двигаться. На этом на сегодня возможно все, возможно не все, я не знаю на момент, когда я снимаю, будем мы еще что-то снимать. в любом случае, это был бы клевый 100 дней, и я надеюсь, что увижусь со многими из вас в ваших городах, или когда вы будете приезжать в Москву, по третьем месте пообщаемся, будет клево. Давай, пока. Давай, давай, давай. Площадка кроссфит. <laughs> Площадка воркаут. Нормально. Со штангой. Нормально. Держи, держи. Почему нет? Держи, держи. Потому что это суровая площадка. Суровая воркаут, да. А кроссфитер это? А, вот, вот даже он. Вот, 10 секунд. Давай, тяни давай. Можешь, можешь, можешь. А тяни, тяни. у меня тоже новогоднее чудо. Я взял соточку вообще. От пола. От пола вот. Первый раз. Не вставай, ёшкинка. Это давай. тяжело. Тяжело, но не так тяжело, как мне казалось Блин, главное ну не сдаваться и следить за качеством, ребят Теперь 50 Следите за качеством Первый 50 нон-стопом Потом 10 Ну там по 10 добивал, потом по 5 Потом по 3 Потом по 1 Ой, ладно, добить соточку, не вставай Грудачок-то, а? Ух, блин, хорошо. Я молодец. С мой. же быть Можно будет попраздновать. Это наша красная толстовочка новогодняя. Это маленький подарок от Санта-Клаус. Я хочу горячий чай сейчас. Я лучше просто вместе с Аней выйду на его районе, мы снимем площадку, потом дойдем до машины, я сяду, вам пойдет домой. Пицца! Открываем сезон пиццы в Нескучном саду Впереди зима, это значит, что кто будет хочет, очень много пиццы много чая, Я хочу чая Ну давай их стакан, быстрее У тебя ряда забитая, не тяжело В общем Все молодцы, кто прошел суток Я, конечно, вот этот а Сначала ну, с этого Да, сюда. Да. А Он подойдет. Вот Даже плюс как бы общих сборов, почему их надо проводить для, для участников сотки а в своем городе? Видите, сколько хавчика, чайка. Потренили прям. Замечательно. Душевненько. Почему двух пиц? Ты просто в прошлом году не ходила. А ты зимой не ходил в том году, да? Ты пропустил пиц 10, наверное. Там всю зиму, там чуть не каждый выходные зимой по было. Просто Все, снимай и рассказывай. Снимаешь? Да. Ты думаешь, что видишь? Да тут не видно. Ну, в общем. Наверное, это слышно. В общем, мы сейчас на моем районе. Здесь неплохая площадочка. Ну, что там есть? Там есть турник, брусья, газель. Да, да, направлен, да но ее не видно вообще далеко слез. Во, прямо выпустите. Давай я выйду. Сейчас мы немножко выйдем. Я покажу. Средняя площадка в 100 дней. 100 дневочки, да. Соты. А, так, сейчас мы... Просто ушел нахрен. Ладно, я только что попал по колено в сугроб. Это жесть. Так, что у нас тут есть? Ну, такие... У -у, не очень крутые. Штуки вот тут вот стоят. Стоят. Так, у нас есть крутые штуки для стоечек, пресс. А? Я, это я, моя коленка. По колено просто. <связывая> так, потом есть лавочка, не для чего, раз турник, треугольничек турничков, э, шведская, потом три турничка тут, брусья, еще одни брусья, турник и не очень удачная скамеечка для пресса. Ну, в общем, вот, я уже все показал. Отлично, типа <связывая> <связывая> псевдо-хомуты какие, да, только на сварке. Тут, тут нет вообще хомутов. Да я знаю, но сделано. О Убогая хомуты. площадка на самом деле. Но, но она, но... она типа сделана под крутую, но она не крутая. Да. Мне да. не нравится. Ну на самом деле, на, на самом деле с района, на районе людям очень нравится. Она. Тут резиновое покрытие? Есть, да. mm -hmm. Все типа резиновое. Очень... Я на ней мастер-класс показывал, очень, короче, неудобно. <laughs> Мне не нравится. Нормально. Но Нормально. здесь на этих стоечках я часто делаю стоечку. Да, ну, здорово. Едешь домой, такой идешь, круто. Все, а вот я ушел колено. Ну просто, Прям с вами в такой сугроб. Сейчас покажем. Ты снимал, да? То есть это будет? Я снимал. Я, во-первых, там чуть ли не упал. А потом я хагаю и просто. Ладно, в общем, это сотый день 100-дневки. Мы ее прошли. Все молодцы, ребят. Я проходил. Саня не проходил, ему не надо. А мы с вами прошли, и это было здорово. Ну что ж, до встречи. И с наступающим у вас всех, ребят. И с и, точнее, наверное. Ну с да, с наступающим, с наступающим и с наступившим. Всего хорошего. Хороших тренировок, хорошей мотивации. И покушайте хорошо. Да, да. Будьте клевыми, занимайтесь воркаутом. Пока. Пока, да. Всем вляк. Встретимся в следующем раз. Белочка, ну че, какой хороший зверек. Ну куда ты убежал, Господи?